Привет, YouTube. мы смотрим а, Маразма, как похоронить репутацию. Сюда. Сразу хочу сказать то, что Маразм, по-моему, говорил, что он не будет снимать больше про Никоглая видосы. Вот, если это будет видос чисто про Никоглая, это будет странно. Это, получается, говорил одно, а сделал другое. А, но не будем делать подбежные выводы, начинаем смотреть видосы. Ой, а так тихо? А что так тихо? В этом видео хочу поговорить про институт на репутации сразу. на Ютубе. А его нету. Сразу все, можете ролик дальше не смотреть, института репутации нет Кто бы какого хуйня не сделал, все забудется, все простится, и человек будет дальше хуярить нормально. Вот уже на протяжении двух лет я снимаю видео на эту площадку. Кто-то на мой канал подписался недавно, кто-то следит за мной еще с самых низов, за что он, конечно же, респект. и вообще, в принципе, всем респект на меня подписан, даже если ты сделал кнопку серой только сегодня. И мне всегда было интересно, а как вообще работает институт репутации в русскоязычном сегменте Ютуба? И работает ли он в принципе? Впервые этим вопросом я задался еще в 2017 году, когда Лиска выпустил диск на Эдворд Это, кстати, тоже, наверное, первая моя хуйня, когда я понял, что вот этот институт репутации просто не работает. То, что какую бы че, хуйню чел не делал, вообще будет похуй. Я думаю, все старички, которые тоже следили еще в, то, в те времена, вот за вот этот Атеева, Лиска и вот этот Дис после вот этой всей хуйни, там вроде бы как сработало, да, но... Ну, непонятная хуйня какая-то ну, не была закончил школу, сидел на автобусной остановке говорился в телефоне, вспомнил, что... А Тева же потом вроде бы реально ушел с ютуба Это, по-моему, сработало или нет? Или там какие-то другие причины было? Скорее всего, знаете, в чем была причина? Там сработало это только потому, что Тева в принципе бесполезный И неинтересный как человек, как личность Ничего интересного не делал А вот с этого видоса Точнее, после конфликта с Лиски, Просто не смог справиться с этим хейтом То есть там вопрос был в другом То, что сам по себе Тева был как персонаж слишком раскрученный у меня, оказывается, был установлен Майнкрафт и решил в первый раз за четыре года поиграть по сети. Но для начала нужно было найти тиммейтов. Я зашел в приложение run ввел игру Майнкрафт, понял 5 мини-игр, которых вы можете Тинге. Больше Не невыдумная история, от которых невозможно молчать. Но я тоже типа должен открою, может быть, для кого-то тайну, но когда вот ютуберы говорят в рекламе: Я хотел поиграть Майнкрафт, я зашел в приложение не играл не заходил В последнем своем видосе по моему тиньков журнал рекламировал что я воспользовался э, курсами по э, этому блять по накоплению денег или типа того не пользовался не будет проблем с памятью на телефоне так как сеть я понял не передачи не понял. понял. Игры сейчас платный понял. Понял. А а сам спрашивает тебя что так, так много ми... сколько это же длилось полторы минуты реклама серьезно так вот своим клипом лиска по сути похоронила и без того теряющий свою популярность канал эдварда тв в этом и ключевая суть, то, что там это сработало только потому, что от Эва, в принципе, нахуй никому не нужен был. Он вы. Если кто не знает, мужики, короче, для новичков, для супер зеленых, расскажу: в бородатые времена, вот этом великолепном 15-м году или в каком 14-16-м, -м, м короче, когда блогерство только-только начиналось, от Эва это был максимально раскрученный чел. Он. Ну, его смотрели только потому, что он коллабился с другими популярными челами, со всякими там Эвангаями, со всякими там другими. Я даже уже не вспомню с кем, но, короче, со всеми другими топами. Сам по себе он ничего. Не, не созидал, не создавал. Не скажи, его нормально смотрели после Дисса, прохоронили просто. Но я помню его только из-за Дисса. Вот честно говоря, и видосах ванга Для тех, кто в танке был такой блогер на подсуюсь у Ванга, Брайн мапс и других популярных ютуберов того времени, которые как самостоятельно творческой фактически никогда не смотрел. Не а какие-никакие вменяемые просмотры рубил только на фитах, что Лиска как раз таки и высмеяла в своем Диссе. На данный момент этот дис набрал уже 32. Сколько? А, а вы знали, что Лиска Лесбиенко? и больше миллиона лайков. И буквально одним единственным диссом Лиска полностью похоронила канал Эдварда ТВ. Просмотры у чувака падали с каждым днем, ему пришлось вообще на время забросить свой канал, а затем он и подавно сдал свой уже мертвый канал в аренду мошенникам. За что я его... вообще не знаю, чем он сейчас занимается. Блять, было бы на самом деле интересно, если раз бы Мараз сейчас сказал, чем он сейчас занимается. Но вряд ли это будет. Вообще интересно. Типа, что с челом стало? Был забанен, поэтому теперь его канала даже не существует на Ютубе, а найти можно только какие-то перезаливы. И я еще пять лет назад задумался, а как вообще работает Институт репутации на Ютубе? Почему одни блогерочки за шквару уже по пальцам не пересчитать, до сих пор остаются на плаву и набирают mm -hmm. неплохие просмотры, а чтобы похоронить карьеру другого? блогера достаточно снять один клип. Или же другой вопрос: почему за одни? Эти? Ну потому что чел и так уже сам по себе скатывался, но когда ты грязно играешь, грязно и получаешь, условно. Те же за шквары одного ютубера будут плевать говном еще долгие годы и постоянно ему это припоминать, а на другого даже особого внимания не обратят. Давайте разбираться. Ну, я... кстати, Хованский, да, это прям такой отличный пример человека, который очень долго, очень много в чем говнился, но его как будто за это и любят. То, что ему похуй, он панк и. Ну, типа, и делает просто то, что ему выгодно И то, что ему интересно Вот, наверное, за честность как Он, типа, наебывает, пиздит, но при этом его любят за честность Как бы это парадоксально ни звучало У меня есть люди, которые смотрят Хованского И которые любят Хованского Ну, или уважают его, как минимум Просто есть хоть такие, хотя бы часть Какая-то маленькая Я к нему, если что, никак не отношусь Вот, типа, сейчас его не смотрю Раньше смотрел, но... И вынужден признать Дааа Спасибо, Ломик, большое. Вынужден признать то, что когда я смотрел Хованского, даже зная о его косяках, очень много косяков у Хованского, пиздец, даже зная о его косяках, я все равно его смотрел типа ничего в этом такого плохого не видел. Ну, типа, да, я понимал, что это за человек, но в тот же момент типа смотрел и было интересно. Вот, наверное, большинство так же. То есть, да, понимают, но при этом смотрят. Я выделил несколько критериев, которые влияют на то, насколько серьезный институт репутации и культура отмены могут сработать с тем или иным. Ну давай, Первый давай. критерий — это количество и качество аудитории. По слову качества, я подразумеваю ее пол, возраст, сферу интересов, увлечения, также преданности. А, а у меня качественная аудитория. Вы у меня качественные Насколько вы себя по качеству оцениваете? Вот, ну, чисто вот сейчас сидишь и такой, я вот, ну, подумай, насколько по 10 не конкретно ты качественный. Я думаю, ну, достаточно качественный. Ну, такие не, не гнилые, как бы, но спелые, чистые качественные. С хорошим кожзамом. Не скрипят, не ломаются, не портятся, сенсор у вас не отлетает, кикапы у вас не стираются аудитории ютуберу. Второй критерий это тут. Не, но есть парочку таких чисто с Алиэкспресса реплик, но в целом качественные, качественные достаточно. Как ютубер изначально зарекомендовал себя перед своей аудиторией. Третий это контент ютубера, а именно его ценность как отдельная творческая единица. И последнее это то, как тот или иной блогер реагирует на критику в свой адрес. Приведу конкретные примеры. Был когда-то на Ютубе, ну, как он и сейчас есть, но сейчас он скорее медийный труп. Такой блогер как пограничник. В свое время дан. Эй, ты кто, бля? Я что-то знакомое, но я вообще никогда не смотрел, не знаю, не слышал. Я что-то косвенно от каких-то блогеров слышал это имя, но вообще не знаю, что за, uh, что за НН. Персонаж выстроил себе репутацию разоблачителя мошенников И занимался он Ааа, у Рындыча, по-моему, смотрел про него. Тем же, чем сейчас занимаются Рындыч, Волк, русская зима и другие ребята из этой тематики. Ну вот в один прекрасный момент пограничник на своем канале прорекламировал фонд Гафарова. Для тех, кто не в курсе, чернужная финансовая пирамида, на что в его сторону заслуженно поливать волна хейта. На которую пограничник. Я, короче, не договорил, да, я знаю, кто такой пограничник, опять же, из-за видосов Рэндича я все видосы, кстати, смотрю. И вот от него я узнал. Чел отреагировался с девочкой, что мол он такой крутой и заработал на этом столько денег, сколько ни один из его хейтеров в жизни не заработает. Потом понял, что теряет аудиторию и совершал нелепые попытки как-то оправдаться и вернуть доверие. Но по итогу его канал уже практически три года утопает в дизлайках. И вы, наверное, спросите, как же это так? Ведь лохотроны всех сортов и мастер рекламируют огромное количество ютуберов. Тут же Хованский пихал различные пирамиды и бинарные опционы еще с незапамятных времен. Но проблемы здесь кроются в других вещах. Тут же Хованский, те же Юлика и Кузьма могут себе позволить рекламировать лохотроны без страха быть зашкваренными, по той причине, что все эти люди изначально не позиционировали себя на ютубе какими-то борцами за справедливость, какими-то праведниками, которые сражаются со злом. Поэтому их аудитория не воспринимает рекламу лохотронов как что-то зашкварное. А пограничник же, напротив, зарекомендовал себя как санитар Ютуба, как борец с мошенниками. Но при этом сам, соблазнившись крупным канараром прорекламировал финансовую пирамиду Гафарова. Да это прикиньте, вот как я сейчас сижу... Ну, блять, это то же самое про Артема Графа. Вот можно сейчас э, сказать, извините, что я опять его э, приплетаю, но просто опять же вот пример такой самый на языке вертящийся. Человек э, каждого осуждает за рекламу казино, каждого абсолютно. При этом в каждый свой ролик вставляет рекламу казино. Это при, прикиньте, как я сейчас вот постоянно осуждающий опять же Артема Графа за то, что он осуждает казино и рекламирует казино. Вот прикиньте сейчас я осуждающий его, возьму и прорекламирую казино. Это то же самое будет. Это пиздец. И разумеется, его аудитория проглотить такую попросту не смогла А также, что еще немаловажно, контент пограничника еще до этого зашквара Был, по правде говоря, унылым и не особо интересным В отличие, например, от того же Рэндича Поэтому против него сработало ага. сразу два фактора Сюда же можно... У, у Рэндича, кстати, да, мне, мне нравятся видосы Рэндича Кто знает, кто такой Рэндич? Как вам он? Заебись, мужик, или ну, такой чисто пососник. Мне нравится. Я смотрю все видосы. Вести пример с Николаем Соболевым. Почему одни блогеры участвовали в рекламе выборов, рекламировали парки, да и в целом не снашались на государственную рекламу, и аудитория не стала за этой жестко хейтить. И это еще в то время, когда аудитория Ютуба была настроена резко оппозиционно, а реклама любых государственных инициатив считалась лютом зашкваром А сейчас что, не так, что ли? Я уже говорил, э я опять же не собираюсь строить из себя праведника, но если мне когда-то в жизни вообще в будущем, возможно, придет государство с нормальной инициативой по рекламе что-то полезное для общества и хорошее, то есть не какую-то хуйню такую, типа, блядь, парка Горького Чтобы очки там Собянину набить Но что-нибудь нормальное, какой-нибудь государственный проект Я, типа, за это возьмусь, я ничего в это плохого не вижу Вот искренне ничего не вижу плохого в государстве В рекламе государства Тут вопрос, типа, берешь деньги с налогов Но это... Когда человек-оппозиционер Рекламирует власть, это пиздец, Привет, но я не оппозиционер Смотрю, тебя уже при этом написано. того же Николая Соболева После его злополучной рекламы парка Горького Еще долгое время продолжали макать лицом в грязь Потому что никогда. Ой, блядь Потому что Коля строил у себя ярого оппозиционера типа What? Вот. И объяснение этому очень простое. Та же Лиска, те же Юлика Кузьма, которые снимали клип в поддержку выборов, в отличие от Николая Соболева, не являлись оппозиционерами, не критиковали действующую власть и не призывали людей выходить на митинги против этой власти. А Соболев, который непосредственно создал себе образ оппозиционера и весь свой контент построил на критике действующих властей, просто не мог без последствий для своей репутации принять рекламный заказ от государства. Однако, в отличие от того, что пограничника. Mm, я бы вот рекламу парка, в принципе, бы не, не, не, не принял бы. Но вот эта штука, типа, приходите на выборы, я бы сделал. Я типа пишу, так я, я в этом искренне ничего плохого не вижу. Ну то есть. Йоу, приходите на выборы Что в этом плохого? Может кто-нибудь объяснить, что в этом плохого? Почему брать деньги от, от государства это плохо? Если это какие-то нормальные инициативы. Я не являюсь оппозиционером, еще раз напоминаю. Спустя время Соболева все равно продолжили смотреть. Да даже если отпустить рекламу парка, которая была больше двух лет назад, даже после данного кейса у Соболева было достаточно зашкваров. Вспомнить те же наезды на Бэдкомедиа, на рекламу Шарлатана-физиогномиста, которому он посвятил целый ролик. И по а В чем смысл рекламировать парк? Там смысл был не в рекламе самого парка, а в том, что э, мэр Собянин должен был получить все политические очки. И мэр Собянин платил блогерам за то, чтобы они. Ну говорили о том, что парк вот крутой. Ну, типа, что изменилось при Собянине? Типа... Чтобы люди такие думали, ага, вот раз при Собянине вот это вот хорошо, вот что-то меняется, Москва улучшается, значит, нужно дальше за него голосовать. Вот в этом была суть. Странной причине смотреть Соболева все равно не перестают, хотя аудитория Соболева достаточно возрастная, то есть это не десятилетние школьники, готовые простить своему кумиру любой косяк. А тут уже вступает в силу такой фактор, как контент. Ведь даже, несмотря на его зашквары, умение говорить на завлободневные темы, лить в уши зрителю именно ту информацию, которую он хочет слышать, приправляя это все качественным продакшеном, Николаю, конечно, не занимать. И даже при всех его зашкварах, лично у меня не повернется язык назвать его контент говном. Больше вам скажу, я уверен, что подавляющее большинство его аудитории обо всех этих зашкварах прекрасно осведомлено. Мне не нравится Коля Соболев, я его в принципе не смотрю. Я, ну, точнее как. Лай, oh, Лев so Сейчас увидите просмотренные все видосы, но мне типа нужно. Я, я, я, я, как я как блогер должен смотреть подобное, чтобы быть в курсе типа того, что происходит. Вот, но 13 дней назад большая война началась. Ой, бля. Я бы предложил вам это посмотреть, но это про войну. Типа это опять тему, включать э, вот это ссориться со всякими. Не хочу. И при этом эти люди продолжают смотреть Николая Соболева, только потому, что им элементарно интересно то, как Соболев подает информацию. Теперь приведу еще один пример, как на институт репутации может повлиять качество аудитории. Вспомним того же Никоглая. Сколько у этого пассажира было зашкваров, причем масштабов таких, за что любого другого блогера сожрали бы с потрохами, я даже считать уже испугаюсь. Но при этом до недавнего момента, пока он сам себе и не насрал штаны, его аудитория, состоящая преимущественно из девочек в возрасте от 8 до 12 лет, поддерживала его абсолютно во всем. Ну я понял, э, маразм, короче, не то, чтобы прям видос про Никоглая делает Тут все претензий нету, короче Я в начале вот э, нарезки Просто, блядь, тяжело обращаться, короче, как бы и я понимаю, что это перезалился на ютуб И там до, тоже дохуя людей посмотрят В тот же момент у меня чатик есть, кому мне обращаться, блядь Давайте вот вы как бы чат не обижайтесь, когда я обращаюсь К будущим нарезчикам, короче В начале нарезки я говорил о том, что э, Если этот видос будет про Никоглая Это будет странно, потому что он говорил, что больше про него делать не будет Вот, но тут получается не весь видос про Никоглая Он просто его на предъеху поставил, потому что хайп И потому что, э, вот, тут упомянул чуть-чуть И -чуть. Даже когда их как собак тыкали в пруфы, что их кумир творит дичь, они все равно продолжались какой-то бесноватой яростью защищать его в комментариях. Здесь тоже все объяснить довольно просто. Ведь аудитория Никоглая это очень маленькие дети, а преимущественно yeah. девочки, которые фанатеют от Коли, как и yeah. человека, для которых этот перед является чуть ли не божеством. И такая аудитория всего возраста еще не способна мыслить критически. Господи, ты сюда можно привести в пример не только Никоглая, а вообще любого ютубера с маловозрастной аудиторией. Вы думаете, если бы в году 16 на того же Ивангая сняли какое-то масштабное разоблачение, где показали бы, как он чуть ли там не котенка души, его бы аудитория перестала его смотреть, да нифига подобного. Но все-таки главным фактором того, сработает ли с тобой институт репутации или не сработает, я считаю именно качество твое его контента. Ведь если ты снимаешь действительно интересный: Я я, еще я, я, я достаточно качественный контент снимаю, пацаны. Вы же у меня качественная аудитория, значит, я, контент у меня качественный или нет? Контент хотя бы для своей целевой аудитории, если ты чем-либо цепляешь зрителя и подсаживаешь его на свое творчество как на наркотик, то даже несмотря да, на твою жизнь, все равно рано или поздно продолжит смотреть. А если ты снимаешь унылое и неинтересное говно, то любой твой зашквар и массовый хейт в твою сторону могут полностью похоронить твою карьеру. Как так вышел Штрайдворд АТФ пошел под откос благодаря одному клипу. Да потому что, как я помню, контент от Эвы всегда был говном, и выезжал он только на фитах с другими популярными ютуберами. И как самостоятельная творческая единица он был полным нулем. Как так получилось, что Ивангай из легенда отечественного Ютуба стал королем дизлайков? Нет, нет, даже не из-за его политического мнения. А все потому что он и до всем известных событий уж... Вот из-за этих событий. Жесть, снимал говно даже в рамках своего контента. А именно, разучился уверенно себя чувствовать перед камерой. Разучился импровизировать шутки. Ты да сам по себе стал каким-то вялым и неинтересным. И падение просмотров наблюдалось еще задолго до 24 февраля. А теперь давайте ответим на другие вопросы. Как это очевидно, из-за чего Никоглай... Блять блядь, Ивангай скатился. Почему у них такие никнеймы похожи? Ивангай. Неко.глай. Вышло, что та же инстасанка, которую шкваряли все кому не лень, и на которую выходило как минимум три крупных разоблачения, до сих пор висит в до пох... сих пор играют в каждом ночном клубе. Да все потому, что инстасанка продолжает выпускать то, что нужно ее аудитории. А именно кочевый клубняк. Причем даже не только ее аудитории. Тут же лип я и сам слушал, пока есть. Езд... Че это за штуки такие классные? Я не знаю, кто это, но вот это что такое? ты за рулем, признаюсь честно. Или хав... Как она-то? Подождите, мужики, а как как эта штука так крутится? А именно кочевый клубняк. Причем даже. Че это такое? Почему она так крутится, и когда она руку вон там вот находится, это все равно не только ее, нормально и выглядит. Липсиха, я и сам слушал, пока ездил. Как будто, блядь, это реально какая-то голога... Ч чё это такое? Сука, я дед, я не понимаю, что это такое. Это монтаж в АЕ, а как она... А как она вот именно через палку... Че, блядь? За рулем, признаюсь честно. Или Хованский, сколько его за 10 лет разоблачали, я даже представить боюсь. Но при этом Хова до сих пор остается на плаву и набирает хорошие просмотры. А все потому, что его аудитории интересно смотреть и слушать Юров. Да и можем приплюсовать сюда то, что Хова сам себя позиционирует как какой-то интернет-фрик, который делает все, что он захочет. То есть с него спроса нету. И, к сожалению, именно так работает Институт репутации на отечественном Ютубе. Хорошо это или плохо, не знаю. Но в любом случае, как устроен Институт репутации на Западе, когда тебя начинают отменять за любой твой неверный шаг в сторону, меня особо не привлекает. Ибо я не считаю, что за в его личной жизни его нужно как-то отменять. А также я не считаю, что если ты celebrity то ты не имеешь права в обычной жизни вести себя так, как ты считаешь нужно. Общественного осуждения. Ну и конечно, что еще влияет на репутацию ютубера, это то, как ютубер умеет воспринимать критику. Один ютубер может вообще проигнорировать какое-то крупное на себя разоблачение. Например, как было с Шевцовым Изио. И что из этого вышло? Несколько недель Шевцову побобили в комментариях, чтобы он сделал ответку. Трахать, трахать, трахать, трахать, трахать. А че так много денег? Ты какой-то супер популярный музыкант, или что? Факт. Ну ладно, подождем немного. <свят> Вон там кто-то хотел услышать, как 1007 э, звучит, вот, пожалуйста. <свят> Спасибо две таблетки за 1007 огромное. Я так понимаю, э, поняли, что никакого. Сейчас. Ответ... Ну короче, мы плюс-минус досмотрели.